Вот такой калькулятор я составила с помощью конструктора. Достаточно просто его делать. С помощью вот этих полей вытягиваем картинку, текст, что нам нужно вставить в калькулятор. Все это вытягиваем и вставляем. Всю информацию мне дал сам заказчик. Что нужно здесь вставить, какие картинки, что нужно запросить, ширину комнаты, длину комнаты и что подсчитать. Единственное, то, что чем отличается от обычного калькулятора, этот немножко посложнее, так как здесь мы высчитывали 4 результата количества лампиров количество изолона и так далее. То есть этот калькулятор чуть-чуть посложнее, так как несколько результатов, но он стоит подороже. То есть 3000 рублей стоит такой калькулятор. Я затратила 45 минут для того, чтобы его создать. И сейчас я прямо на ваших глазах буду его устанавливать уже в саму группу моего заказчика. Итак, нажимаю кнопку «Сохранить». Выбираю группу, куда мне нужно установить приложение. Итак, установила калькулятор. Вот он. Вот так просто. У меня ушло на это 45 минут на разработку калькулятора и две минуты на то, чтобы добавить калькулятор в группу моего заказчика.